Ну и теория стоимосного инвестирования, это соответственно соотношение, то есть поиск компаний, в которых очень быстро могут окупиться. Для себя я устанавливаю эти параметры. Ну то есть целевым уровнем является это P на E, срок окупаемости инвестиций в компанию, то есть отношение рыночной цены компании к ее чистой прибыли, чтобы было не более пяти, то есть чтобы за пять лет мои основные инвестиции, то есть моя вложенная сумма в принципе окупилась. Да, есть истории, которые включаются в инвестиционный портфель с более высокими показателями P на e, то есть отношение цены к ценности, но это ситуация, когда мы покупаем какие-то акции роста. Да? То есть если мы понимаем, что допустим Яндекс развивается очень активно. Очень динамично. У него показатель P на E, ну никак не 5, это гораздо больше. В этом случае мы понимаем, что в будущем чистая прибыль компании может серьезно увеличиться. И, соответственно, мы дисконтируем будущие денежные потоки увеличения прибыли в том ключе, что, ну, как я это привожу, пример. Как, допустим, когда Facebook выходил на IPO, технологическая компания, акция Роста, то ее оценили в 100 показателей цена-прибыль. То есть, при чистой прибыли Facebook в 1 миллиард долларов, ее оценили в сто миллиардов долларов. И, соответственно, человек, который использует э, стоимостную теорию инвестирования, да, теорию стоимостного инвестирования Бенджамина Грэмма, который использует Уоррен Баффет, может сказать, слушайте, ребят, вы мне предлагаете вложить в компанию, инвестиции в которую у меня окупятся только через сто лет. Мне это не интересно. Если не делать это определенного вот допущения, то есть, если чистая прибыль у Фейсбука с одного миллиарда долларов увеличится до 10 миллиардов долларов, то в этом случае показатель P на E будущий, да, то есть отношение будущей чистой прибыли к текущей капитализации уже будет не 100, а будет 10. В то время как средний показатель для американского рынка составляет 25-26, то тогда эта компания является привлекательной к покупке. Соответственно, вот используется и компания, включается коммерческие коровы, которые включаются в портфель, у которых этот показатель ниже 5. То есть здесь историями такими могут быть, наверное, наиболее яркими: ФСК, распадская, да, которая покупается. И другие, я сейчас не буду акцентировать конкретно внимание на том, что это за истории. Но есть -то в том числе и компании роста, да, которых, может быть, сейчас или прибыли нет, или прибыль не очень высокая, но при этом, при этом получается, что в будущем они могут очень серьезно увеличиться в капитализации.